Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами говорим о том, как избавиться от любого симптома, который возникает у вас при неврозе. Поэтому смотрите внимательно, досмотрите это видео до конца. И я вам сейчас пошагово, как обычно, все по полочкам разложу, так что вам все будет понятно. И действие это не такое уж сложное, и каждый из вас сможет им Воспользоваться. Давайте для начала определимся, что мы подразумеваем под симптомами невроза, чтобы вы как раз понимали, относится ли это к вашему случаю. Когда мы говорим о симптомах невроза, то мы говорим о симптомах на физическом уровне, которые возникают. А также к симптомам невроза можно отнести определенные изменения в вашем образе жизни. Давайте пройдемся по симптомам. Первое – это сдавленность в голове, шум в ушах, онемение и покалывание в теле, пересыхание во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки давления, сердцебиение, напряжение в теле, бросая тоже артов холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности происходящего и ощущение, что не со мной это происходит. Дополнительно к симптомам невроза, как к неким таким частным случаям можно отнести, например, что у человека не имеют губы, печет затылок, стягивает затылок, потом спазм мышечный возникает, потом позывы рвотные, например, возникают. У человека могут еще возникать, как типа крапивница, чешется там что-то, например, жжет в груди бывает. То есть на самом деле симптомов очень много. Помимо этого, к симптомам невроза можно отнести такие самые распространенные проблемы, как проблема со сном, проблема с аппетитом – это либо отсутствие аппетита, либо сниженный аппетит, либо наоборот переедание. Проблема со сном – это когда сложно заснуть, когда вы часто просыпаете среди ночи, снятся кошмары ночью, или проснувшись с утра, уже не можете заснуть снова, или там посреди ночи заснулись, не могли заснуть снова. И проблемы с утомляемостью. Это с утра уже чувствуете себя разбитым, к вечеру быстро устаете, сложно сфокусироваться, сложно сконцентрироваться на чем-либо. И вот это вот все можно назвать именно состоянием при неврозе, то есть симптомами невроза. Многие из вас могут сказать, вот у меня какой-то э, другой, у меня как будто там в груди давящая пустота на самом деле вы многие можете считать, что ваши симптомы они какие-то другие, но на самом деле вы просто их так себе интерпретируете, а это все те симптомы, которые я назвал. В конечном итоге просто я их называю вот так, а вы называете там, допустим, голова пьяная, да, а мы говорим это ощущение, допустим, сдавленности в голове или головокружение. То есть вот такие ощущения это тоже относится к симптомам невроза. То есть скорее всего, если вам кажется, что у вас 5 симптомов, которые я назвал, а два которых я не назвал, то скорее всего всего эти два тоже входят в этот список теперь давайте же перейдем к очевидным важным моментам. когда мы говорим о симптомах когда мы говорим о состояниях эти состояния у вас ежедневно и логично что вы хотите от этих состояний как можно скорее избавиться собственно вы можете тратить все свои силы на как раз то чтобы себя в это состояние привести но вы сталкиваетесь с определенными сложностями, потому что любые там, препараты, они глушат состояние, но них их не убирают. Различные массажи, иглу, там физиотерапия, различные вещи, они влияют на симптомы, но их не убирают. Симптомы снова и снова, снова возвращаются. Чуть самочувствие становится хуже, симптомы усиливаются. В общем, это целый клубок проблем. И теперь нам нужно понять, что делать с симптомами, потому что как только вы это поймете, вы сразу начнете делать те действия, которые действительно оказывают существенный результат. Давайте возьмем, определимся, откуда же такая симптоматика. И здесь вы должны для себя четко уяснить, что все, что мы сейчас перечислили, Ничто иное, как следствие возникновения тревоги. Как это все происходит? Сейчас смотрите внимательно, следите за цепочкой. Когда у вас возникает тревога на эмоциональном уровне, то есть это связано с вашей эмоциональной сферой, как эмоция тревога возникла, что происходит дальше? А дальше ваш мозг направляет сигнал над на выброс адреналина. Адреналин приводит к усилению вашего сердцебиения, просто ускорению сердцебиения. В результате ускорения сердцебиения запускается ряд других процессов, параллельно еще и другие моменты. То есть представьте, что у человека, у организма происходит мобилизация. Полная мобилизация организма. И получается, что у вас усиливается кровообращение, повышается давление, ускоряется сердцебиение, повышается пульс, повышается температура тела, у вас выступает под. От того, что вас бросило вот в такой жар, вы чувствуете его, у вас бросает жар. Потом терморегуляция работает над тем, чтобы вас остудить, у вас выходит под. Под остужает вас, вас бросает в холод. У вас начинается напрягаться мышцы, потому что очень интенсивно они питаются. Вы чувствуете тремор в руках. У вас возникает мышечное напряжение в каких-то частях, например, в спине. Вы чувствуете в результате того, что у повышенное сердцебиение вам нужно больше кислорода. И таким образом вы начинаете чаще дышать. Это приводит к состоянию ощущения одышки или нехватки воздуха. У вас более частое дыхание приводит к перенасыщению крови кислородом. И возникает гипервентиляция легких, которая при приводит к ощущениям головокружения, покалывания, анемии во всех частях, а также происходят различные э, сдавливания затылка, макушки и так далее. Плюс вы чувствуете слабость нога, которая возникает в результате этого. У вас останавливается во время выброса адреналина пищеварения, вы чувствуете дискомфорт в животе, спазмируется желудок, вы можете чувствовать позывы к рвоте. У вас возникают ощущения нереальности происходящего, потому что у вас выброс адреналина произошел. И получается, что мы сейчас с вами описали симптоматику, и она на самом деле очень четко укладывается в картину возникновения в тревоге и выброса адреналина. То есть прямо сейчас вы должны для себя понять, поставить такой знак равно, моральный знак равно, симптомы невроза равно симптомы тревоги. Тревога, мы привыкли, что это некая эмоциональная вещь. Окей, да, это так. Но потом, когда тревога возникла, ваш мозг понимает это и реагирует на это сиюминутно. Ежи... Сиюсекундно, сиюмоментно даже можно сказать. И получается, что как только возникла тревога, мозг сразу дает сигнал на выброс адреналина. Вот получается, вот такая состыковка эмоциональной и физической сферы приводит к тому, что в конечном итоге именно возникшая тревога провоцирует симптомы. Вы можете сказать... Тревоги у меня столько нет, но симптомы есть. И есть второй момент, когда вы реагируете на саму, на саму симптоматику тревогой. То есть представьте, что у вас возникла тревога, она вызвала симптоматику, дальше вы начинаете этих симптомов бояться, ведь они вам неприятны, вы боитесь, что они не пройдут, боитесь, что они приведут к ужасным последствиям вашей жизни и, конечно, возникает вторичная тревога, которая эти симптомы поддерживает. У меня есть случаи, когда клиенты 24 на 7 находились с симптомами просто потому, что они постоянно сосредотачивались на ощущениях этих симптомов, за счет этого их усиливали, не понимали, что с ними происходит, боялись этих состояний за последствия у них была повышенная тревожность и они получается каждый момент времени сосредотачивались и думали насчет этих симптомов страх который возникал при этом поддерживал эти симптомы на длительное время и получается что для того чтобы мы поняли как работать с симптомами нужно понять их природу природа симптомов это возникающая тревога которая их провоцирует вот таким образом надеюсь вы сейчас в этом убедились, потому что это ключевой момент. Следующее, это что мы должны с вами сказать, что есть проблема со сном. То здесь мы можем сказать, что проблема со сном это следствие одновременного влияния тревоги и симптомов тревоги. Значит, тревога, навязчивые мысли, переживания не дают вам заснуть. А нервное напряжение, которое в этом возникает, не дает вам расслабиться. И получается, что вы не можете в какой-то момент заснуть то есть вы тратите на это долго, много времени. Когда у вас повышенная тревожность, вам ночью начинают сниться кошмары. Во сне вы начинаете видеть все свои страхи это как некая метафора. Поэтому вы можете среди ночи посыпаться страхи. Люди часто говорят, почему так происходит. Потому что при повышенной тревожности вам снятся кошмары. Да вам может присниться даже какой-то простой э, сон, но просто рядом там быстро резко проехал поезд, вас это встревожило, потому что у вас в целом повышенная тревожность. И вы от этого просыпаетесь. После того, как вы, например, проснулись среди ночи, вы уже физически выспались, восстановились, а эмоционально начинаете опять переживать. Опять возникает нервное напряжение, и получается, что у вас уже нет усталости, которая могла бы помочь, помочь вам снова заснуть. И вы уже заснуть второй раз утром под утро уже не можете. Например, проблема с аппетитом. Мы сказали, что останавливается пищеварение. И здесь вы чувствуете дискомфорт. Вот этот дискомфорт, он чувствуется на самом деле людьми, Совершенно по-разному. Одни чувствуют, что они очень хотят есть. Другие, хот... кажется, что они, наоборот, есть не хотят. И в зависимости от того, как вы ощущаете вот этот дискомфорт в животе, как ощущение «я хочу есть», как ощущение голода, или ощущение «не хотеть есть», да, в зависимости от этого у вас будет либо плохой аппетит, либо переедание. И третье – это утомляемость. Ну, здесь все очевидно. Представьтесь, что вы постоянно испытываете эмоционально-физические нагрузки на протяжении всего дня. Ваш организм тратит на это кучу калорий. И, соответственно, получается, что вы просто, изна... вы просто выматываетесь за... за более короткий промежуток времени. Казалось бы, что вы делаете все то же самое, что и обычно. Но вы выматываетесь, вы гораздо быстрее. Итак... Теперь мы определили с вами полную картину. Надеюсь, вам в этом во всем было понятно. Когда вы спросите меня про навязчивые мысли, про какие-нибудь мыслительные жвачки и так далее, это не симптомы, потому что мы говорим про фактические ощущения ваши на уровне тела. То есть то, что вы физически ощущаете, то, что у вас реально в течение дня возникает. Проблемы со сном – это реально, симптомы – это реально, все остальные вещи – это немного к другому видео. Так вот, теперь мы подходим к самому ценному моменту в этом видео. Но если вы не посмотрели предыдущее, вы не сможете воспользоваться. Да? Вот здесь очень важно понять э, очень простую вещь, которую я как раз говорю своим клиентам э, на консультации перед курсом психотерапии. Я говорю следующую вещь. Что? То, что мы сейчас перечислили, это симптомы тревоги. Согласны? И... Получается, что если это симптомы тревоги, то с ними напрямую работать бесполезно. В этом и весь ключевой момент. Бесполезно работать с симптомами напрямую, потому что пока есть страх, который их провоцирует, пока есть тревога, которая их провоцирует, эти симптомы будут снова и снова возникать. И получается, что то, что они сейчас у вас возникают из-за того, что у вас есть тревога, это совершенно естественное явление. И понятно, что, казалось бы, симптомы на физическом уровне, а тревога на эмоциональном уровне. Как это вообще все связано? Но ну, мы с вами сказали, что как только тревога возникает на эмоциональном уровне, мозг отправляет сигнал над на выброс адреналина. Вот так эти два процесса состыковываются. И получается вот таким образом тревога провоцирует у вас симптоматику. Для того, чтобы убрать любой симптом, с которым вы столкнулись, но вообще по, по большому счету, для того, чтобы убрать все эти симптомы, с которыми вы столкнулись, вам нужно убрать ежедневную тревогу, которая эти симптомы провоцируют. То есть, если у вас нет тревоги, которая в течение дня возникает, а под тревогой мы что подразумеваем? Волнение, беспокойство, неуверенность, страх, паника. Это все ваши тревожные реакции просто разных уровней. Под словом тревога я подразумеваю все эти тревожные реакции. Любого уровня тревожной реакции. То есть даже если у вас ежедневно есть волнение и беспокойство, это тоже значит, что эти беспокойства провоцируют и под... влияют на возникновение симптомов. И получается, что ваша задача убрать все ваши переживания, которые в течение дня возникают и провоцируют эти симптомы. Как только этих беспокойств не будет, у вас не будет выброса адреналина и у вас не будет всей этой симптоматики. Предположим, вот давайте сейчас на секунду просто предположим, что с завтрашнего дня у вас никакой тревоги в течение дня не возникает. И давайте посмотрим. Если у меня нет тревоги в течение дня, значит я могу совершенно спокойно засыпать. Меня никакие переживания не одолевают. Тело мое расслаблено и спокойно, потому что нет нервного напряжения. Я начинаю хорошо высыпаться. Я высыпаюсь, мой уровень тревожности автоматически снижается. Чем лучше я себя чувствую, тем ниже моя эмоциональность в целом. Когда я хорошо высыпаюсь, я, соответственно, у меня меньше тревожность, я спокойнее начинаю относиться к любым вещам, которые в жизни происходят, я нормально питаюсь, у меня нормальный аппетит, у меня хватает энергии на все это, и получается, что у меня еще и хорошее настроение, потому что у меня нет переживаний, у меня повышенный тонус, повышенная мотивация, и еще и физически у меня никаких дискомфортов не возникает, потому что нет переживаний, которые раньше эти дискомфорты провоцировали. Вот это то состояние, к которому в итоге каждый из вас хотел бы прийти, я более чем уверен. Для того, чтобы дойти до этого состояния, нужно сделать всего несколько ключевых вещей. Есть, понятно, что я сказал избавиться от тревоги. Действительно, это так и есть, но каждый из вас скажет. Как же, блин, избавляться от тревоги? Можно сказать, что у меня есть и другие видео на канале, посвященные этой теме. Но и сейчас я вам тоже скажу алгоритм работы с ежедневной тревогой, для того, чтобы вы могли убрать всю свою симптоматику невроза. Алгоритм очень простой. Вы используете для основы когнитивно-проведенческую психотерапию. На основе нее вы фиксируете все ваши тревожные события, которые за день у вас возникают. Для этого вы используете технологию такую, как АБЦ-схема. Я ее использую в своей практике. После этого ваша задача менять различными способами ваше восприятие к этим тревожным событиям. То есть, все ситуации тревожные определили, все проработали, разобрали, поменяли к ним восприятие. И таким образом вы начинаете процесс снижения своей тревожности. И за дня в день у вас все меньше и меньше ситуаций. И потом вы приходите к состоянию, что в течение дня никаких тревог, не беспокойств не возникает. И вы знаете, что сами увидите в процессе, как только сни... начнется снижаться ваша тревожность, вы сразу же увидите этот самый эффект, что у вас Снижается симптоматика вместе с проблемами с тревогой. Вот как только вы начнете снижать каким-то образом тревогу, например, работая с восприятием, то вы таким образом увидите, что тревожность приводит к тому, что она убирает эти симптомы. Как проходят симптомы при снижении тревожности? Сначала у вас они уменьшаются по интенсивности. То есть если было сильное головокружение, становится средним, потом слабым. Потом происходит так, что если у вас был набор из 7 симптомов, то на фоне снижения тревожности какие-то проходят, остаются, допустим, 5 в слабой форме. Потом они уменьшаются, остаются 3 в еще более слабой форме. Потом еще вообще остается какой-нибудь один симптом в слабой форме. И вот таким образом вы увидите, что на самом деле множество симптомов, которые вас сейчас одолевают, которые не дают вам нормально жить, не дают вам нормально работать. Они уходят как по, в результате работы волшебной палочки. Забыл это слово. да? И это все происходит только благодаря тому, что вы просто работаете со своей тревожностью. Именно этот проверенный способ дал результат огромному количеству моих клиентов избавиться от всех этих симптомов. Именно поэтому я сейчас... Рассказал про него вам. Спасибо вам большое за то, что посмотрели. От вас я сейчас спрошу, пожалуйста, напишите свои выводы в комментариях. Мне, если честно, больше всего нравится, после того, как я запустил видео, посмотреть именно, какие выводы вы сделали после просмотра. И я вижу, что многие из вас делают классные, очень э, хорошие, правильные выводы, которые вам реально помогут взглянуть на проблему по-другому, помогут совершать новые для себя действия. И помните, ведь только новые действия дают вам новые результаты. Поэтому снижайте тревожность, и вы сможете убрать все свои симптомы невроза. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Жду ваших э, комментариев, жду ваших выводов э, в этом, под этим видео. Всем пока.